Всем привет! Продолжаем. Uh, продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Ну и я продолжаю. Главу 25, которая называется «Стратегия оптимизации кода». И продолжаем с подглавы, точнее начинается подглава 25.3, которая называется «Где искать жир и патоку». Итак, приступим. При оптимизации кода вы находите части программы, медленные, как патока зимой, и огромные, как Годзилла, и изменяете их так, чтобы они были быстры, как молния, и могли э, скрываться в расщелинах между байтами в оперативной памяти. Без профилирования программы вы никогда не сможете с уверенностью сказать, какие фрагменты медленны и огромны. Но некоторые операции давно славятся ленью и ожирением, так что вы можете начать исследование именно с них. Частые причины снижения эффективности Операции ввода-вывода Один из самых главных источников неэффективности – это ненужные операции ввода-вывода. Если объем используемой памяти не играет особой роли, работайте с данными в памяти, а не обращайтесь к диску базе данных или сетевому ресурсу, и, и смотрите на экран. Вот результаты сравнения эффективности случайного доступа к элементам 100 элементного массива в памяти и записям аналогичного файла, хранящегося на диске. Судя по этим результатам, доступ к данным в памяти выполняется в тысячу раз быстрее, чем доступ к данным хранящимся на внешнем файле. В случае моего компилятора C++, время доступа к данным в памяти не удалось даже измерить. А вот результаты аналогичного тестирования последовательного доступа к данным. К данным. При тестировании последовательного доступа данные были в 13 раз более объемными, чем при тестировании случайного доступа, поэтому результаты двух тестов сравнивать нельзя. Если для доступа к внешним данным используется более медленная среда, например сетевое соединение, разница только увеличивается. При тестировании случайного доступа к данным по сети результаты выглядят вот так. Конечно же, эти результаты сильно зависят от скорости сети, объема трафика, расстояния между компьютером и сетевым диском, производительности сетевого и локального дисков, фазы Луны и других факторов. В целом, доступ к данным в памяти выполняется гораздо быстрее, так что дважды подумайте, прежде чем включать операции ввода-вывода в фрагменты, к быстродействию которых предъявляются повышенные требования. Замещение страниц. Операция, заставляющая операционную систему заменять страницы памяти, выполняется гораздо медленнее, чем операция, ограниченная одной страницей памяти. Иногда самое простое изменение может принести огромную пользу. Например, один программист обнаружил, что в системе, использующей страницы объемом по 4 килобайта, Следующий цикл инициализации вызывает массу страничных ошибок. И так, внимание на экран. Это хорошо отформатированный цикл с удачными именами переменных. Так в чем же проблема? А проблема в том, что каждая строка row массива table содержит около 4000 байт. Если массив включает слишком много строк, то при каждом обращении к новой строке, Операционная система должна будет заменить страницы памяти. И в этом фрагменте изменение номера строки, а значит и подкачка новой страницы с диска, выполняется при каждой итерации внутреннего цикла. Программист реорганизовал цикл и новый цикл выглядит вот так вот. Внимание на экран. Этот код также вызывает страничную ошибку при каждом изменении номера строки. Но это происходит только max rose раз, а не max rose умножить на max column раз. Степень снижения быстродействия кода из-за замещения страниц во многом зависит от объема памяти. На компьютере с небольшим объемом памяти второй фрагмент кода выполнялся примерно в тысячу раз быстрее, чем первый. При наличии большого объема памяти различие было всего лишь двукратным и было заметно лишь при очень больших значениях MaxRow и MaxColumns. Системные вызовы. Вызовы системных методов часто дороги. Они нередко включают переключение контекста, сохранение состояния программы, восстановление состояния ядра операционной системы и наоборот. Число системных методов Входят методы, служащие для работы с диском, клавиатурой, монитором, принтером и другими устройствами. Методы управления памятью и некоторые вспомогательные методы. Если вас беспокоит производительность, узнайте, насколько дороги системные вызовы в вашей системе. Если они дороги, рассмотрите следующие варианты. Первый вариант. Напишите собственные методы. Иногда функциональность системных методов оказывается избыточной для решения конкретных задач. Заменив низкоуровневые системные методы собственными, вы получите более быстрый и компактный код, лучше соответствующий вашим требованиям. Второй вариант. Избегайте вызовов системных методов. И третий вариант. Обратитесь к производителю системы и укажите ему на низкую эффективность тех или иных методов. Обычно производители хотят улучшить свою продукцию и охотно принимают все замечания. Поначалу они могут показаться немного недовольными, но на самом деле они в этом заинтересованы. В программе про оптимизацию, в которой я рассказывал под разделе «Когда выполнять оптимизацию», то есть это предыдущий раздел, а именно, если кто смотрел, но не помнит, там что-то с графиками были. И Стив МакКоннелл там работал над программой, которая должна рисовать какие-то графики. И в результате первое решение 45 минут рисовало, А когда все закончили работу, то менее секунды, по-моему. Так вот, там использовался класс AppTime, производный от коммерческого класса BaseTime. Имена изменены. Объекты APP Time использовались в программе на каждом шагу и исчислялись десятками тысяч. Через несколько месяцев мы обнаружили, что объекты BaseTime инициализировались в конструкторе значением системного времени. В нашей программе системное время не играло никакой роли, а это означало, что мы без надобности генерировали тысячи системных вызовов. Простое переопределение конструктора класса BaseTime, так, чтобы в поле Time инициализировалось нулем, дало нам такое же повышение производительности, что и все остальные изменения вместе взятые. Интерпретируемые языки. При выполнении интерпретируемого кода, каждая команда должна быть обработана и преобразована в машинный код. Поэтому интерпретируемые языки обычно гораздо медленнее компилируемых. И вот а, примерные... Внимание на экран. Вот примерные результаты а, сравнения разных языков, полученных мною при работе над этой главой. И главой 26, это следующая глава. Как видите, в плане быстродействия языки C, Visual Basic и C Sharp примерно одинаковы. Код на Java выполняется несколько медленнее. PHP и Python. Интерпретируемые языки и код, написанный на них, обычно выполняется в 100 и более раз медленнее, чем написанный на C++, Visual Basic, C Sharp или Java. Однако, к общим результатам, указанным в этой таблице, следует относиться с осторожностью. Относительно эффективность C++, Visual Basic, C Sharp, Java и других языков во многом зависит от конкретного кода. Ошибки. Наконец, еще одним источником проблем с производительностью являются некоторые виды ошибок. Какие? Вы можете оставить в итоговой версии программы отладочный код, например, записывающий трассировочную информацию в файл, забыть про освобождение памяти, неграмотно спроектировать таблицы баз данных, опрашивать несуществующее устройство по истечению лимита времени и так далее. При работе над первой версией одного приложения мы столкнулись с операцией, выполнявшейся гораздо медленнее других похожих операций. Сделав массу попыток объяснить этот факт, мы выпустили версию 1.0, так и не поняв полностью в чем дело. Однако, работая над версией 1.1, я обнаружил, что таблица баз данных, используемая в этой операции, не была проиндексирована. Простая индексация таблицы повысила скорость некоторых операций в 30 раз. Определение индекса для часто используемой таблицы нельзя считать оптимизацией. Это просто хорошая практика программирования. Хотя нельзя с, с полной уверенностью утверждать, что одни операции медленнее других, не оценил их. Определенные операции все же обычно дороже. Отыскивая патоку в своей программе, Используйте следующую таблицу, которая поможет вам выдвинуть первоначальные предположения о том, какие фрагменты кода неэффективны. Итак, внимание на экран. Вот таблица и здесь сравнение, то есть быстрота выполнения часто используемых операций. И сравниваются C++ и Java. И первое, что увидите, это э, исходный показатель, целочисленное присваивание. Далее у нас идут вызовы методов. Вызовы метода без параметров, вызов закрытого метода без параметров, вызов закрытого метода с одним параметром, вызов закрытого метода с двумя параметрами, вызов метода объекта, вызов метода производного объекта, вызов полиморфного метода. Теперь вы видите обращение к объектам. Обращение к объекту первого уровня, обращение к объекту второго уровня. И стоимость каждого дополнительного уровня. Теперь вы видите операции над целочисленными переменными. Это целочисленное присваивание. Целочисленное присваивание, то есть была локальная операция. Целочисленное присваивание, унаследованная операция. Сложение, вычитание, умножение, деление. И операции над переменными с плавающей запятой. Точно так же присваивание, сложение, вычитание, умножение, деление. Теперь трансцендентные функции: извлечение квадратного корня из числа с плавающей запятой, вычисление синуса числа с плавающей запятой, вычисление логарифма числа с плавающей запятой, вычисление экспоненты числа с плавающей запятой. И Операции над массивами. Обращение к массиву целых чисел с использованием константы. Обращение к массиву, массиву чисел, целых чисел с использованием переменной. Обращение к двумерному массиву целых чисел с использованием констант. Обращение к двумерному массиву целых чисел с использованием переменных. Обращение к массиву чисел с плавающей запятой с использованием константы обращение к массиву чисел с плавающей запятой с использованием целочисленной переменной, обращение к двумерному массиву чисел с плавающей запятой с использованием констант, и обращение к двумерному массиву чисел с плавающей запятой с использованием целочисленных констант. Показатели, приведенные здесь, сильно зависят от локальной среды компилятора и выполняемых компилятором видов оптимизации. Результаты, указанные для языков C++ и Java, нельзя сравнивать непосредственно. С момента выхода первого издания этой книги относительное быстродействие отмеченных операций значительно изменилось, так что если вы еще не подходите к оптимизации кода, опираясь на идеи десятилетней давности, пересмотрите свои взгляды. Большинство частых операций, в том числе вызовы методов присваивания, арифметические операции над целыми числами и числа с плавающей запятой, имеют примерно одинаковую цену. Трансцендентные математические функции очень дороги. Вызовы полиморфных методов чуть дороже вызовов других методов. Таблицы, которые вы видели, вы можете создать сами. Ключ, открывающий все двери в мир быстрого кода, будет описан в следующей главе, в главе 26. В каждом случае повышение быстродействия исходит из замены дорогой операции на более дешевую. Новая подглава. Оценка производительности. На небольшие фрагменты программы обычно приходится непропорционально большая доля времени ее выполнения. Поэтому перед оптимизацией кода вам следует оценить его и найти в нем горячие точки. Обнаружив горячие точки и оптимизировав их, снова оцените код, чтобы узнать, насколько вы его улучшили. Многие аспекты производительности противоречат интуиции. Выше уже приводился один пример, когда 10 строк кода оказались в итоге значительно быстрее и компактнее, чем одна строка. Опыт также не особо полезен при оптимизации. Опыт может быть использован эм, на использовании старого компьютера, языка или компилятора. Но когда что-либо что из этого изменяется, все начинается сначала. Невозможно точно сказать, каковы результаты оптимизации, не оценив их. Много лет назад я написал программу, суммирующую элементы матрицы. Первоначальный код выглядел примерно так. Внимание на экран. Как видите, код был довольно прост. Но суммирование элементов матрицы должно выполняться, было выполняться как можно быстрее. А я знал, что все обращения к массиву и проверке условий цикла довольно дороги. Я знал, что при каждом обращении к двумерному массиву выполняются дорогие операции умножения и сложения так как обработка матрицы размером 100 на 100 требовала 10 тысяч умножений и сложений, что дополнялось еще и затратами, связанными с управлением циклов. Использовав указатели, рассудил я, я смогу просто увеличивать указатель, заменив 10 тысяч дорогих умножений на 10 тысяч относительно дешевых операций инкремента. Я тщательно преобразовал код и получил следующее. Внимание на экран. Хотя код стал менее удобочитаемый, особенно для программистов, не являющихся экспертами в C++, я был очень доволен собой. Оно и понятно. Все-таки я избавился от 10 тысяч умножений и, во многих, и, и многих операций, связанных с управлением циклами. Я был так доволен что решил подкрепить свои чувства конкретными цифрами и оценить повышение скорости, хотя бы в то, время, хотя в то время я выполнял это не всегда. Знаете, что я обнаружил? Никакого улучшения. Ни для матриц размером 100 на 100, ни для матриц размером 10 на 10, ни для каких-либо других матриц. Я был так разочарован, что погрузился в ассемблерный код, сгенерированный компилятором, чтобы понять, почему моя оптимизация не сработала. К моему, моему удивлению, оказалось, что я был не первым, кому понадобилось перебирать элементы массива. Компилятор сам преобразовал обращение к массиву в операции над, компи, над оп указателями. Я понял, что единственным результатом оптимизации, в котором можно быть полностью уверенным без изменения производительности, является затруднение чтения кода. Если оценка эффективности не оправдывает себя, не стоит приносить понятность кода в жертву сомнительному повышению производительности. Оценка производительности должна быть точной. Измерение времени выполнение программы с помощью секундомера или путем подсчета 1 слон, 2 слона, 3 слона точным не является. Используйте инструменты профилирования или системный таймер и методы, регистрирующие истекшее время выполнения операций. Используете ли вы инструмент, написанный другим программистом, или пишете для оценки производительности программы собственный код, убедитесь, что измеряете все время выполнения только от того оптимизируемого кода. Опирайтесь на число тактов процессора, выделенных в вашей программе, а не на время суток. Иначе при переключении системы с вашей программы на другую программу, один из ваших методов будет оштрафован на время, выделенное другой программы. Кроме того, попытайтесь исключить влияние процесса оценки кода и запуска программы на первоначальный и оптимизированный код. Новая подглава. Итерация. Обнаружив в коде узкое место и попробовав его устранить, вы удивитесь, насколько можно повысить производительность кода путем его оптимизации. Единственная методика редко приводит к десятикратному улучшению. Но методики можно эффективно комбинировать. Поэтому, даже после обнаружения одного удачного вида оптимизации, продолжайте пробовать другие виды. Однажды я написал программную реализацию алгоритма Data Encryption Standard DE и DES, но на самом деле я писал ее не один раз, а около 30. При шифровании по алгоритму DES цифровые данные кодируются так, что их нельзя расшифровать без правильного пароля. Этот алгоритм шифрования так хитер, что иногда кажется, что он сам зашифрован. Моя цель состояла в том, чтобы файлы объемом 18 килобайт шифровался на IBM PC за 37 секунд. Первая реализация алгоритма выполнялась 21 минуту 40 секунд, так что мне предстояла долгая работа. Хотя большинство отдельных видов оптимизации было незначительно, в сумме они привели к впечатляющим результатам. Никакие три или даже четыре вида оптимизации не позволили бы мне достичь цели, однако итоговая их комбинация оказалась эффективной. Мораль... Если копать достаточно глубоко, можно добиться подчас неожиданных результатов. Оптимизация алгоритма DES – самая агрессивная оптимизация, которую я когда-либо проделывал. В то же время я никогда не создавал более непонятного и трудного в сопровождении кода. Первоначальный алгоритм был сложен. Код, получившийся в результате трансформации высокоуровневого кода, оказался практически нечитаемым. После преобразования кода на ассемблер, я получил один метод из 500 строк, на которые даже боюсь смотреть. Это отношение между оптимизацией кода и его качеством справедливо почти всегда. И вот таблица, отражающая историю оптимизации. Внимание на экран. Итак, первоначальная реализация. Время выполнения 21 минута 40 секунд. Преобразование битовых полей в массивы. Время выполнения 7 минут 30 секунд. Улучшение на 65%. Развертывание самого внутреннего цикла FOR. Время выполнения 6 минут. Удаление перестановок 5.24. Объединение двух переменных 5.06. Использование логического тождества для объединения первых двух этапов алгоритма DES. Объединение полей памяти из то есть это 4,30. Объединение полей памяти, используемых двумя переменными для сокращения числа операций, над данными во внутреннем цикле, это уже 3 минуты 36 секунд. Объединение областей памяти, используемых двумя переменными для сокращения числа операций, над данными во внешнем цикле, 3 минуты 9 секунд. Развертывание всех циклов и использование литералов для индексации массива минута 36 удаление вызовов методов и встраивание всего кода 45 секунд переписывание всего метода на ассемблере 22 секунды Итого с 21 минуты 40 секунд Стив макконнелл добился 22 секунд до да, выполнения 22 в 22 секунды Улучшение на 98%. Постепенный процесс оптимизации, описанный в этой таблице, ну, предыдущей, не подразумевает, что все виды оптимизации эффективны. Я мог бы указать массу других видов, приводивших к удвоению времени выполнения. Минимум 2 трети видов оптимизации, которые я попробовал, оказались неэффективными. Итак, новая подглава «Подход к, к оптимизации кода. Резюме». Рассматривая целесообразность оптимизации кода, придерживайтесь следующего алгоритма. Напишите хороший и понятный код, поддающийся легкому изменению. Следующее. Если производительность вас устраивает, то А. Сохраните работоспособную версию кода, чтобы позднее вы могли вернуться к последнему нормальному состоянию. Б. Оцените производительность системы с целью нахождения горячих точек. С. Узнайте, обусловлено ли плохое быстродействие неадекватным проектом, неверными типами данных или неудачными алгоритмами и определите, уместно ли оптимизация кода. Если оптимизация кода неуместна, вернитесь к пункту 1. Д. Оптимизируйте узкое место, определенное на предыдущем этапе. Е. Оцените каждое улучшение по одному за раз. F Если оптимизация не привела к улучшению кода, вернитесь к коду, сохраненному на этапе А. Как правило, более чем в половине случаев попытки оптимизации будут приводить лишь к незначительному повышению производительности или ее снижению. Так, пункт 3. Повторите процесс, начиная с пункта 2. Ну и, ну и контрольный список стратегий оптимизации кода. Производительность программ в общем. Рассмотрели ли вы возможность повышения производительности посредством изменения требований к программе? Рассмотрели ли вы возможность повышения производительности путем изменения проекта программы? Рассмотрели ли вы возможность повышения производительности путем изменения проектов классов? Рассмотрели ли вы возможность повышения производительности путем сокращения объема взаимодействия с операционной системой? Рассмотрели ли вы возможность повышения производительности путем устранения операции ввода-вывода? Рассмотрели ли вы возможность повышения производительности путем использования компилируемого языка вместо интерпретируемого? Рассмотрели ли вы возможность повышения производительности путем видов оптимизации, поддерживаемых компилятором? Рассмотрели ли вы возможность повышения производительности путем перехода на другое оборудование? Рассматриваете ли вы оптимизацию кода только как последнее средство? Подход к оптимизации кода. Тоже тут 4, не 5 контрольных списков. Вопросов. Итак, убедились ли вы в полной корректности программы перед началом оптимизации кода? Нашли ли вы узкие места в коде перед началом его оптимизации? Оцениваете ли вы результаты выполнения каждого вида оптимизации кода? Отменяете ли вы изменения, которые не привели к ожидаемому результату? Пробуете ли вы несколько способов оптимизации каждого узкого места? То есть, используете ли вы итерацию? И ключевые моменты. Производительность. Это всего лишь один из аспектов общего качества программного обеспечения. И, как правило, не самый важный. Оптимизация кода – лишь один из способов повышения производительности программного обеспечения. И тоже обычно не самый важный аспект. Быстродействие программы и ее объем обычно в большей степени зависят не от эффективности кода, а от архитектуры программы, детального проектирования, выбора структур данных и алгоритмов. Важнейшее условие максимализации быстродействия кода – его количественная оценка. Она необходима для обнаружения областей, производительность которых действительно нуждается в повышении, а также для проверки того, что в результате оптимизации производительность повысилась, а не понизилась. Как правило, основная часть времени выполнения программы приходится на небольшую часть кода. Не выполнив оценку, вы не найдете этот код. Достижение желаемого повышения производительности кода при помощи его оптимизации обычно требует нескольких итераций. Во время первоначального кодирования нет лучше способа подготовки к повышению производительности программы, чем написание ясного и понятного кода, поддающегося легкому изменению. И на этом глава 26 оканчивается. И, и, и в следующий раз начнем новую главу, которая называется «Методики оптимизации кода». И в этой главе будет много, много всяких примеров. Если бы я не использовал сейчас уже монтаж, то я бы, конечно, эту главу, наверное, не зачитывал бы. Но так как я уже могу, есть возможность делать монтаж, то буду читать. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Ну и все такое. Всем пока. Пока.